Привет всем, с вами Таня, и я вам сейчас покажу тюпу. Тюпочка, будешь тюпкой, будешь тюпкой, будешь вредненький. Ой, ты мой тюси-пуси, ой, ты мой тюпочка, о, мне! Вот в Тут у нас Ой, какой милый! Сейчас я закрою клетку Вот он такой прекрасный хаймел. Кто у нас самый прекрасный хаймел? Кто у нас самый прекрасный хаймел? Это ты! Вот такие разумные ушки! Нюхай ты меня что-то! Такой деловой, да? Такой двернулся, попу свой показывает. Ой, такой мимими-милашный. Субтитры